Всем привет, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня хочу затронуть очень важную тему. Люди, которые впервые слышат о том, что имущество можно купить дешевле рынка, первое, что им приходит в голову, это развод. То есть торги по банкротству, аукционы по банкротству, это обман, это развод, это кот в мешке, бесплатный сыр только в мышеловке и так далее. Друзья, самое важное понимать, что все, что происходит на торгах по банкротству, Регулируется федеральным законом номер 127. Вы, наверное, уже много слышали о банкротстве физлиц. Вы, наверное, слышали о том, что банкротится компания, как огромные какие-то корпорации, известные на весь мир, или небольшие компании. Наверняка вы это где-то замечали в своей жизни. Так вот, если такая компания банкротилась, по федеральному закону номер 127, это имущество должно продаваться на торгах, если у должника, у компании, которая банкротилась, есть большие долги. И, кроме того, вы должны понимать, что до того, когда их имущество начнет продаваться на торгах, происходит большой этап времени, когда финансовый управляющий, который предоставляется должнику, пытается восстановить компанию, пытается что-то изменить, чтобы оздоровить финансово этого должника. И только в самом крайнем случае, если ничего сделать уже нельзя, если должник слишком поздно, начал пытаться что-то изменить или вовсе не пытался, только в этом случае имущество выпадает на торги и вы можете приобрести его дешевле рынка. А самое главное, ведь на торгах по банкросу продается не только имущество физлиц или каких-то предпринимателей, но в том числе продаются заводы, которые пустуют, которые не имеют хозяина, со временем разваливаются и все это уходит в небытие. И в ваших силах изменить это, вы можете приобрести эти заводы, помещения, автомобили, не дать им э, стать непригодным для использования, а купить это дешевле рынка, заработать на этом или пользоваться лично. Поэтому, друзья, если есть вопросы, федеральный закон 127, Сбербанк СТ, коммерсант, смотрите информацию, изучайте, и, как говорится, учение победит тьму. Все, друзья, на этом мне больше нечего сказать, я надеюсь, что вы поняли, как это работает и следите на нашем канале, мы очень много об этом рассказываем, бесплатно для вас, вот, чтобы вы могли этим воспользоваться как инструментом. Всем отличного дня, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и пока!